Всем Добрый вечер, дамы и господа, партнеры, друзья, новички, старички, всем привет. С вами на связи ли они в Гладких, из маленького рыбацкого поселка Пионерский на берегу Балтийского моря. Вообще сегодня моя встреча с вами, она должна была состояться немножко по другому поводу. Мы говорили с лидерским советом о том, что сегодня было бы актуально поговорить вот об этом, но в ситуацию вмешалась компания, она изменила планы, и знаете, это очень приятные новости, и это разговор о серьезных и больших деньгах. И вы знаете, да, что совсем скоро, да, 9.09, э, день рождения компании, потому что компания родилась... 9.09.09, по китайскому, по восточному календарю, это какое-то офигенное время, которое позволяет э, добиться успеха, удачи. Вот. И к нам пришли удивительные новости. Ну давайте я немножко так зайду издалека. Вообще я повторял и повторяю, да... Э -э я очень счастлив, что я встретил на пути компанию GNS. Я очень доволен, потому что пять лет назад, когда мы начинали с GNS, мы не могли заглянуть в будущее, но мы знали, что это будущее у нас есть. И нас было не так много, и мы зашли командой. Это была Лариса Гудим, это был я, это была Эвита Иглитова, Анна Мещерякова, Эдуард Гринко, это были... И... Евгений Веремейчик, и Сергей Шутро, и Евгений Поляков и еще многие-многие-многие другие. И вот мы тогда были очень воодушевлены. И вы знаете, я вам так хочу сказать, что для меня вот по жизни, да, слово успех оно как бы не пустой звук. Я когда-то, я уже своим друзьям рассказывал, я когда-то с ростом 175 сантиметров пришел. В волейбольную команду для того чтобы тренироваться играть в волейбол мне очень нравится эта игра он видит сзади меня там три мяча один футбольный три волейбольных два это для залов а один для пляжа я играю в пляжный волейбол я играю э, ну, вот я пришел в такую команду тренер посмотрел на меня и сказал слушай чувак ты ростом сидячую собаку иди играй в футбол вот это твой вид спорта нормально вот. Но я хотел играть в волейбол И в общем-то я состоялся в этой команде Я упорно тренировался И когда я состоялся вот в этой Команде двухметровых мужиков Я понял, что если я в этой команде Занял свое достойное место Я могу все И вот тогда я в общем-то Стремился ко многим-многим-многим вещам Вообще у меня куча всяких профессий Я и электрик, я и сварщик Я и радист я и водитель профессионал, у меня там разные категории, я там инженер, механик, ну много всего. Но успеха я вот, ну определенного успеха, я считаю, что определенный успех есть, это как раз вот эта сетевая индустрия. Но мой опыт, который был тогда, он, он в общем-то, мне очень здорово помог. И когда ты стремишься к успеху, ты должен понимать, что нужно иметь целый набор ну не только возможностей, но и э, ресурса. То есть желание э, развития своего, компании. Вообще бизнес – это, наверное, единственное направление, в котором можно стать свободным. Я не буду вас сейчас мотивировать, но когда мы вот, встретились с компанией GNS Global, компания как раз заходила вот на пятый год деятельности этой компании она пришла на территорию русскоязычного рынка то есть э, россия белоруссия казахстан молдова украина и дальше пошло пошло пошло и вот э, компания пришла и она пришла не просто так но я начну с такой небольшой интриги вы наверняка знаете, может быть, э, а вообще скажите, пожалуйста, вот кто на этом э, тренинге в первый раз, или вообще кто пришел в бизнес ну, вот в ближайшие 3-4 месяца, ну, может даже полгода, э, напишите мне, пожалуйста. Вот совсем недавно пришел в бизнес. Так. Круто. Ну, ребята, мои поздравления вам. Потому что вот 90% того, что я вам сейчас скажу, это, наверное, будет обращено именно к вам. Я когда смотрел маркетинг-план, когда я знакомился с компанией GNS, вот, для меня вообще ну, я пришел в бизнес зарабатывать деньги. И здесь без дураков я очень серьезно к этому отношусь. Потому что деньги – это отчеканенная свобода. Для меня было важно, за что мне платят. И когда я вот этот план просматривал, я понял, что самые большие деньги зарабатывают люди в самой высокой квалификации. Это квалификация бриллиант. У меня сегодня квалификация, ну, практически самая высокая для дистрибьютора, это сапфир 50. А потом идет уже сапфир элит и директорские квалификации. До сапфир элит осталось немножко, но неважно. Важно, что я понял, что самая высокая квалификация это бриллиант И это очень большие деньги Это по сути долларовый миллионер И плох тот солдат, который не хочет стать генералом А так как я служил на флоте, плох тот матрос, который не хочет стать адмиралом И вот тут я посмотрел, да и, А кто такие вообще бриллианты, что они могут я понял, что у них есть одна очень важная фишка. Помимо тех шести видов дохода, которые компания дает нам по маркетинг-плану, она еще дает бриллиантам дает разные плюшки, вкусные. Они дают им, то есть они берут, выделяют определенный фонд. Это 3% от мирового товарооборота. И потом между бриллиантами делят в зависимости от их вклада, от их товарооборота, ну именно вот в их, их структуры. 3% от мирового товарооборота. Если компания там э, за год делает миллиард, посчитайте вообще вот эти возможности. И каждый квартал она выплачивает им такой бонус. И этот бонус иногда бывает, ну это, это называется бонус мечта. То есть можно за один бонус купить Феррари или там э, дом на берегу Средиземного моря. Ну в общем, короче, это серьезные деньги. Я понял, что бриллиант это круто. Как-то вот надо вот что-то такое придумать, чтобы стать бриллиантом. Тогда мы придумали систему форсаж, тогда это все. То есть мы, в общем-то, сказали новое слово в индустрии сетевого маркетинга. Мы показали, что можно деньги зарабатывать дома. Потому что вот мне 61 год уже исполнился. И я в 61 год. Живя на берегу Балтийского моря В маленьком рыбацком поселочке Имею бизнес в 74 странах мира Может быть уже больше Я вот не считал Но последний раз когда я считал Было 74 страны И мы делаем это через интернет Иногда мы делаем это на земле Но это уже новое слово И вот над работой этой системы Мы очень много в нее вкладываем Вот так вот Я вернусь к бриллиантам И вот к этому мешку 3% от мирового товарооборота. Вкусные плюшки, конечно, вообще без разговоров. А вообще, какие бывают бриллианты? У бриллиантов тоже есть большой карьерный рост. Я вам так скажу, потому что мы сейчас этого коснемся. Есть бриллиант, потом есть двойной бриллиант, потом тройной бриллиант, потом президентский бриллиант, потом имперский бриллиант, а потом коронованный бриллиант. То есть у них там это, тоже свой Олимп, на Олимпе сидит человек, который сделал больше всех. А, и вот это вот, ну, ребят, вот это клуб миллионеров. Кстати, в этот клуб уже входит достаточно много людей, и по ну, неофициальным данным, миллионеров в этой компании больше, чем в компании Гербалайф, которая уже скоро будет 50 или 60 лет. Так вот, э, мои вам поздравления, дорогие мои друзья, особенно для тех, кто недавно вошел в бизнес. Э, для меня такая новость, она ну, обрушилась сверху, прямо когда мы начинали, она обрушилась на меня как снежный ком. И не успел я как бы помечтать, и не успел я позавидовать вот этим бриллиантам, как мне компания говорит хочешь вот такую вкусную плюшку в вашей структуре новый приглашенный вот такую вкусную штучку как бриллиант как бриллиант мы тебе даем одну возможность и когда компания заходит в какой-то новый регион осваивает какую-то новую страну она дает возможность купить так называемый пакет основатель или по-английски это называется founder то есть ты будешь являться ну не учредителем компании, ни в коем случае ты будешь являться основателем этой компании в данном регионе. Нам тогда еще значки красивые выдали, ну в общем, и нам сказали, что для того, чтобы стать вот этим основателем, нужно купить пакет основателей. Но других тогда у нас не было, у нас даже вариантов не было начать с чего-то другого. И был тогда просто основатель, и был президентский основатель. Я так проведу параллель. Помните, там есть бриллиант президентский. Это две ступеньки до самого высокого бриллианта. Вот. основатель или президентский основатель? Э -э ну, конечно, да, тогда. Вообще в моей жизни тогда был не самый простой период. Я, в общем не так давно разошелся с женой и было и негде жить, и было не очень комфортно и удобно. И с деньгами, в общем-то, мы только-только как бы вот начинали раскручиваться. И, Но я тогда понял для себя, что основатель стоит там полторы тысячи долларов, может быть, чуть поменьше, а президентский основатель стоил тогда 3616 долларов пять а, центов. 3616 долларов пять центов, президентский основатель. И я тогда понял для себя, и вы знаете, не я один, что если я начинаю бизнес, который связан с э, серьезным продвижением, который, э, в общем-то, связан с общением с людьми, и в этом бизнесе очень важно показать пример, так называемую, э, чтобы была запущена такая дубликация, то, наверное, стоит начинать с самого максимума. Ну а так как я, помните, да, в волейболе, я был самый маленький в команде, я понимал, что мне нужно брать чем-то другим. То есть, если я не удался ростом 175 сантиметров у меня рост, то мне нужно взять чем-то другим. Я был шустрый, вот здесь я тоже понял, если я хочу здесь чего-то добиться и быстрее, значит, мне нужно не просто основателя, а президентский основатель. Или так думал не я один. Так думал мой друг и партнер по нашему бизнесу Игорь Желуденко. Так думал Андрюша Караштин. Так, ну, были люди, которые. Игорь живет в Украине, Андрей Караштин в Казахстане, в Усть-Каменогорске. Эти люди они понимали, что нужно начинать бизнес по-взрослому. А компания наблюдает за тем, что за люди приходят в бизнес. То есть болтовня это ничего не, ничему не служит. Если человек берет большой пакет, значит это человек, который настроен на большой результат. И компания за этими людьми наблюдает. И мы наблюдаем, и для нас очень важно, вообще, кто ты такой, и вообще, ну, сколько времени в тебя нужно вложить, чтобы ты стал как можно быстрее настоящим профессионалом. То есть это такой знак. Но эти пакеты, они ограничены. И когда они закончились, компания сказала, все, капец, мы больше этих пакетов выпускать не будем, вот кто успел, тот успел. А кто не успел, тот, извините, меня пусть облизывается. Э -э как, как здорово все-таки вот иметь вот это чутье и понимать, что да. Но скажу по секрету, было несколько моментов, когда компания э давала на рынок по очень небольшому количеству этих пакетов основателей и их быстро разбирали. Потому что среди огромной массы дистрибьюторов есть люди, которые, знаете, как закон Паретто, 20 на 80. 80 – это общая масса, а 20 – это те, которые крутые внутри. Они, у них статус «Я крутой». И они идут как… Потому что это для, именно для тех, кто по-взрослому пришел. Я сейчас обращаюсь в основном к тем, кто хочет в этой компании состояться ну, с большой буквы. Вот Мне приятно, да, что я, Евгений веремеечик кто-то еще с нашей группы, по-моему, Сережа Шутро, нас пригласили в элитный клуб компании Джинес и мы вот 7 числа летим в москву в этот элитный клуб нас туда приняли там лариса гудим там ну наши ребята есть поэтому я уверен что э, каждый хочет попасть вот в такую пульку вот в эти 20 процентов вот э, пакет основатель то есть у всех 5 видов 6 видов дохода а тут нам говорят слушай мы тебе можем дать такую плюшку. И нам рассказали, вот я сейчас вам, к вам обращаюсь, послушайте внимательно, а потом мне напишите, нужно вам это или не нужно. Смотрите, я молодой, допустим, молодой дистрибьютор, я только пришел, у меня есть выбор. То ли начать с пакета базовый, Supreme, или амбассадор или Jumbo годовой, круто. Но мне говорят, есть еще пакет основатель. Кстати, Внимание, запишите себе, можно даже кровью. Пакеты основатель появились на нашем рынке в честь дня рождения компании. 9.09 будет день рождения компании, и до 15 эти пакеты будут. И сейчас скажу, почему это очень вкусно. И я скажу, почему вам повезло. И много-много сейчас будет таких интересных новостей. То есть... У многих людей сегодня появляется шанс стать основателем компании. Как? Что это дает? И вот тогда нам говорили, вот как бы ты посмотрел на такую ситуацию, нужно тебе это или не нужно? Они говорят, значит, если ты купил пакет основателя, то это навсегда. Это привилегия у тебя навсегда. Что она тебе дает? Ну, первое, да? Мы будем тебе, то есть компания, она создает фонд, отдельный фонд. То есть из огромного количества денег, которые компания получила, она берет 2% и складывает в одном месте, в такой мешок. 2% от мирового товарооборота компании. И говорит тебе, молодому дистрибьютору, если ты являешься ну, основателем, у тебя есть пакет, основателя, то ты имеешь право разделить эти 2%. Даже если ты пришел только сегодня и купил этот пакет. То есть ты еще не бриллиант, но у тебя есть возможность взять 2% от мирового товарооборота всей компании. У меня тогда крышу снесло. Но говорит, есть условия. Эти условия надо выполнять. Думаю, ну блин, сейчас напрягут конкретно. То есть сейчас дадут условия, которые выполнить невозможно. Потому что 2% от э, мирового товарооборота – это очень крутые деньги. А так как я пришел в эту компанию, э, зная, что такое сетевой маркетинг, я приблизительно понимаю, да, что компания она отдает деньги только тем, кто делает больше всех. Так вот, для того, чтобы вклиниться и получить вот этот кусок пирога от этих двух процентов мирового товарооборота, Тебе необходимо, первое, иметь пакет-основатель. Второе, тебе необходимо быть активным. То есть у тебя должен быть автошип. Постоянно. И у тебя должно быть как минимум 5 человек в первом уровне активных. То есть 5 человек, которые уже являются дистрибьюторами. Не обязательно, чтобы у них был пакет-основателя. Просто дистрибьюторами но они должны быть активными через автошип. Как минимум 5 человек. Если нет автошипа, извини. И вот у тебя есть структура, ты работаешь, ты знаешь, что тебе будут платить деньги от, только от товарооборота твоей сети. Там будут платить там, э -э циклы. Там. ну Я не буду сейчас вам рассказывать маркетинг-план. Вы его без меня знаете. <coughs> так вот. Каждые три месяца, то есть каждый квартал, компания GNS выплачивает седьмой вид дохода своим дистрибьюторам, которые являются основателями этой компании. То есть они в квалификации основатель. То есть у них есть пакет основателя. Какие деньги они за это платят? Это очень приятный бонус. Я его получаю каждый квартал. Это круто. Мне это очень нравится. Это уже не одна тысяча долларов. Это помимо всех денег, которые ты заработал. Так вот. Я купил пакет основателя. У меня есть пять человек в первом уровне. Мы все на автошипе. Круто. Под нами растет структура. Может быть у тебя в первом уровне 30 человек. Но как минимум пятеро должны быть. На автошипе сто пудово и вот от этого вот весь твой товарооборот он дает тебе CV и каждая и вот эти вот там будут учитываться баллы тысяча CV это одна акция как это рассчитывается тысяча CV одна акция тысяча CV одна акция и вот сколько акций ты заработал за квартал при условии, что у тебя 5 человек в первом уровне. И при условии, что все как минимум они были на автошипе вместе с тобой. То есть активны. И сколько акций накопилось, тогда компания берет акции Ларисы Гудим, которые она сделала, Сергея Шутро, Леонида Гладких, твои, если ты основатель. Она берет эти акции, складывает в кучу и делит вот эту сумму делит на количество акций. И она узнает, сколько стоит одна акция. Потому что каждый квартал цена акции разная. Потому что каждый делает разные товарообороты. И тогда в соответствии сколько стоит одна акция, она, ты, ты знаешь, сколько у тебя акций получилось. То есть, еще раз повторю, э, товарооборот твоей группы 1000 CV одна акция. И ты можешь посчитать, сколько у тебя акций, и тебе компания выплатит в зависимости от того, сколько стоит одна акция. Вот тебе еще один вид дохода. И чем быстрее ты развиваешься, чем быстрее, тем больше у тебя товарооборот, тем больше денег ты получаешь. Это еще один седьмой вид дохода. Вообще я удивлен, да, что компания она дала сегодня такую возможность... Именно, вот именно в преддверии своего дня рождения. Теперь давайте посмотрим. А что же это такое? Что это за пакеты? Ну, вообще вся информация у вас есть на форсаже, в новостях. Вы можете это внимательно посмотреть. Но когда я сегодня, ну не сегодня, я уже несколько дней любуюсь на этот промоушен. Он работает с 1 сентября до 15. Я посмотрел и понял, что... Это очень круто. При всем при том, что компания сегодня и курс доллара держит суперский. При всем при том, что компания сегодня дает ну, серьезные такие промоакции, еще плюс она нам дала пакеты основателей. Ну, это очень здорово. Я вам могу сказать, что вот тот набор продуктов, которые есть там, это просто бомба. И мы сегодня посчитали, да, мы сегодня с Аней Мещеряковой сидели, считали э, вообще, что это такое, как, как, это, как это, в чем это выражается, да. Так вот, э, вообще все территории в мире, где работает компания GNS, она поделена на сегменты. Есть, допустим, московская дирекция, которая э, поставляет товар, растамаживает товар, доставляет. Это Россия, это Беларусь, это Казахстан, это Молдова, ну еще целый ряд. Есть киевский склад. Киевский склад работает Украина, Узбекистан, ну и целый ряд. Я сейчас не буду перечислять, вы все знаете, где, в какому складу вы прикреплены. Я буду говорить про российский, э, про украинский вы глянете, потому что в наших новостях все разложено прямо вот так по полочкам. Но, я не знаю почему, но... Вот те, кто прикреплены к российскому складу, у них плюшки вкуснее. Вам сообщение. Что там? Кто там? Чего там? Ну, не важно. Э -э важно другое. Что сегодня вот этот пакет, их несколько, то есть есть выбор реальный. Я могу выбирать. Есть пакет основателя, есть пакет основателя 500. И еще очень важный момент. Вот те люди, которые знали, что, вот, например, вот, Гладких, да, ему повезло, он пришел вовремя. Вот Гудим, ей повезло, он пришел вовремя. Вот Шутро, ему повезло, Гринько, повезло. Э -э, там, они все могли взять пакет основателя. А вот мы сегодня, вот мы, у нас нет седьмого вида дохода. Э -э -э. Эти люди тоже сегодня могут взять пакет основателя, то есть сделать апгрейд. И что интересно, что э, апгрейд можно сделать с любого уровня. То есть какой бы ты пакет стартовый не брал, ты можешь апгрейдиться до пакета основателя. Если ты взял, допустим, базовый пакет, а сегодня ты понимаешь, что седьмой вид дохода тебе точно не помешает, и ты пришел в эту компанию по-серьезному, по-взрослому, и хочешь здесь создать свою экономику, и берешь и делаешь апгрейд до пакета основатель. Если ты купил пакет амбассадор, ты берешь, апгрейтишься до пакета основатель, у вас уже это в бак-офисах все есть. То есть вы можете эти апгрейды уже сделать, и до 15 числа, я думаю, что ну, ну, глупо этого не сделал Но вы, наверное, понимаете, да что... ну Ё-моё, э, я недавно пришел в бизнес, я хочу зарабатывать деньги. Я знаю, что здесь надо уметь это, это, это, это. Там Нужно уметь разговаривать с людьми, там проводить презентацию, уметь разговаривать на аудиторию, быть неплохим спикером. Да? А я сегодня этого не умею. Но надо учиться. И когда вам дается вот такой шанс, и вы в него можете вложить деньги, и сделать себя на ступеньку выше, только потому что вы купили пакет «Основатель», это дорогого стоит. Это вы знаете, в армии э, человеку там, он уже служит-служит, ему майора давно пора получать, а на него командир зуб точит. Фиг тебе, а не майора, будешь сидеть в капитанах, пожизненно. Потому что ты мне не нравишься. Здесь такого не бывает. Нравишься, не нравишься, сделал пакет основателя, сделал квалификацию, получи. И здесь, в общем-то, правила игры, они прозрачные и понятные. Мне сейчас на ум пришел анекдот, знаете... Люди, которые чего-то, люди есть, которые ничего не умеют, да, умеют только там вот свою какую-то профессию. А есть люди, которые умеют много. И мне анекдот пришел сейчас в голову, но он для взрослых. Я думаю, что здесь все взрослые. Жена говорит, муж приходит с работы, жена говорит, слушай, у нас лампочка не горит в коридоре, надо это поменять. Он говорит, я течу электрик, она говорит, ну ладно. Он на следующий день приходит, она говорит, у нас кран течет в ванной. Ну, сделай там что-нибудь. Он говорит, я тебе сантехник? Ну? Потом он приходит, смотрит, лампочка горит, кран не течет. Она говорит, он говорит, что такое? Она говорит, сосед приходил. Ну и все сделал. А что за это попросил? Ну, он попросил э, э, или секс, или спеть. Ну и что ты ему спела? Спросил муж, Она говорит, что я тебе, певица что ли? Поэтому э, не надо быть э, вот этим мужем, который нифига не умеет, потому что все равно расплачиваться придется. И нужно учиться, учиться, постигать эту уникальную, такую замечательную профессию. Но когда предоставляется шанс вкрутить вот такую лампочку в свой собственный бизнес, не надо смотреть, как это сделает кто-нибудь вместо тебя, а кто-нибудь вместо тебя стопудово сделает, потому что количество, как правило, количество этих пакетов ограничено. И 15 числа лавочка закроется. И потом вот он, локоть, вот. И не дотянуться, понимаете, вот до 15 -го. Ну и тут пошла математика, да, мы, в общем-то, посчитали математику процесса. А вообще, что это за пакет? Можете посчитать Все данные есть Но я хочу Вот мы тут сегодня взяли в руки Берите в руки карандаш Калькулятор и понеслась Значит пакет основателя Простой пакет основателя Для российского рынка Стоит 61 597 рублей 25 копеек 61 597 рублей 25 копеек при этом НДС прибавляется 18% плюс 550 рублей доставка в любую точку Российской Федерации. И когда мы посчитали, то этот пакет стоит 1076 долларов со всеми пирогами. 1076 долларов. Ну, для нормального бизнеса это, в общем-то, не деньги. Тем более, что набор продуктов просто удивительный. Там есть все. Там есть и АМПМ, там есть и сыворотка, там есть и Финити, там есть резерв, там много чего по два. Все посмотрите, вас удивит эта цена, потому что 1076 долларов – это, по сути, фигня. А теперь давайте посмотрим, сколько он стоит. Если брать просто пакет основателя, то он дает тебе помимо всего на 180 дней ты будешь зарабатывать деньги, как будто ты сапфир. Он не дает тебе квалификацию сапфира, но 180 дней, если ты выполнишь, то есть с первого, с первого уровня ты будешь сразу получать. 20 процентов, со второго 15, с третьего 10. То есть ты сразу получаешь возможность, получаешь возможность получать деньги по линейке. Обалдеть. 180 дней. У нас есть программа 90 дней. То есть за 90 дней дистрибьютор может выйти уже на серьезный уровень. И 90 дней уже так с лопаткой загребать себе деньги, вот уже будучи сапфиром. А за 180 дней сапфира элементарно можно сделать поэтому это очень круто и компания такую возможность дает при этом при этом э, у тебя есть еще одна такая очень вкусная плюшка это активность на 4 месяца то есть ты получаешь активность на 4 месяца месяц когда ты взял вот этот пакет основателя следующий месяц и еще ну, то есть, после того, вот сегодня я взял пакет-основатель. На следующие три месяца я буду активен. А теперь давайте посмотрим. Вообще, что на самом деле стоит пакет-основатель. А, ну, любой автошип. Ну, я в среднем говорю, с доставкой с НДС стоит где-то 120 долларов. И если я работаю в этом бизнесе, то есть моя активность она это как святое. То есть у меня там баллов много. Я бы очень не хотел, чтобы они сгорели. Да я скорее палец отрежу, нежели, чем у меня сгорят мои баллы. Вот. поэтому активность я делаю всегда. Вот на месяц активность стоит 120 долларов где-то в среднем. Ну плюс-минус там копейки. А теперь представьте, ну если я, допустим, зарабатываю там тысячу полторы-две тысячи долларов в неделю, да, то вот это вот для меня это просто как здравствуйте. И так много, так, таких много людей. Кто-то зарабатывает 500 долларов в неделю, кто-то зарабатывает 300 долларов в неделю. Неважно. Даже если вы вообще ничего не зарабатываете сегодня или зарабатываете немного, ваши баллы копятся, и это все, оно знаете, как такой э, сосуд наполняется, наполняется, потом последняя капля раз и полилась. То есть нужно понять, что это взорвется как э, такой, как взрыв. То есть это начинается всегда неожиданно. Успех всегда приходит неожиданно. Так вот, мы взяли 120 долларов, умножили на 3 месяца. Вот, Если я не брал пакет основателя, я просто делаю активность. 120 долларов умножаю на 3 месяца, получаю 360 баксов. Окей. Стоимость сегодня одного пакета основателя стоит 1076 долларов. Отнимаем 360 и получаем 716 долларов. То есть вам дали на 3 месяца активность, то есть вы эти 120 долларов не потратили. То есть по сути у вас э, пакет основателя стоит 716 долларов. Но там же еще куча продукта, то есть это не вложенные, не выброшенные деньги, это деньги вложенные в продукт, которые сделают здоровее вас, вашу семью. Что-то там кто-то купит, потому что... Ну вот смотрите, видите, у меня там баночки стоят. Видите, стоят. Ко мне приходят друзья. Они говорят, ой, блин, у тебя столько мечей. Дай поиграть. На, поиграть. Ой, а что это за баночки? Я говорю, а ну тебе надо, ты же здоровый. Не, Лео, ты, блин, ты выглядишь 61 нормально. Мы тоже хотим. И они у меня покупают, потому что витрина стоит. Дома. Я ж не выпендриваюсь, у меня просто дома стоит. Я взял вот так раз, а там, а там, а там это живой продукт. Поэтому пакет основателя – это сегодня ну, просто подарок судьбы. И свой бизнес – это тот ребенок, которого надо кормить правильными продуктами. И те, кто сегодня не основатель, я вам, и кто серьезно хочет в этой компании преуспеть, ну, без этого вида дохода ну, явно не обойтись. И вы знаете, мне не пришлось никому завидовать. Потому что, да, я еще не бриллиант, но бриллианты получают от фонда 3% мирового товарооборота, а я получаю из фонда 2%. Это немножко меньше, но я-то еще не бриллиант. Поэтому э, я чувствую заботу компании, я чувствую, что я сегодня очень много могу сделать с этой компанией. А если посмотреть внимательно, то, ну, возьмем, как я посчитал сейчас вам цифры, да, то в принципе если э, активность учитывать активность вот эти деньги то ребята извините вам пакет основателя выйдет как пакет суприм пакет Суприм плюс активность которую нужно делать там первые три месяца все капец то есть по стоимости по инвестиции это вообще совершенно несравнимые вещи э -э не знаю, да? У каждого человека, у него свой взгляд в на жизнь. В вашей структуре новой приглашенной. Мы все по-разному смотрим на мир. Мы все по-разному понимаем одно и то же явление. Кто-то боится этого явления, кто-то радуется ему. да? Сегодня появилось явление, которое показывает направление движения. То есть туда, в эту сторону. Компания говорит, я хочу вас развивать. Я хочу вам дать такую возможность седьмого вида дохода. Ребята, я хочу увидеть тех, кто сегодня пришел сюда по-взрослому. И я не буду вас уговаривать. И с самого начала я обращался только к тем, кто ну, на самом деле хочет здесь заработать серьезные деньги. Имея нашу систему, имея нашу, э, в общем-то, такую сплоченность, э, сплоченную команду, работу в чатах, э, имея сегодня прямой доступ к каждому человеку, то есть каждый на расстоянии клика мышки. это, конечно же, просто супер. Вот я сейчас закончу этот тренинг, у меня будет четвертый шаг, потом еще один разговор. Я буду разговаривать с людьми э, с Украины, я буду разговаривать с людьми из Белоруссии, я буду разговаривать с людьми из разных стран, и я им буду говорить, что сегодня появилась большая возможность. Я не буду говорить им, не буду их уговаривать. Потому что, ну, как бы глупо уговаривать людей, выйти на какой-то там суперский доход. Это твоя жизнь. Вот. И если ты выбрал эту дорогу, то постарайся на этой дороге стать лучшим, каким ты только можешь стать. В следующий раз, когда мы встретимся, я вам расскажу о других вещах. Но сегодня. Сегодня мы. Ну, в удивительное время живем. И сегодня у нас появилась очень большая возможность. Если бы компания сказала мне сегодня, что неважно, ты уже основатель, у тебя есть красивый значок. Вернее, я президентский основатель. Так как Игорь Желуденко, Андрей Карашкин и другие ребята. вот, Но если бы они мне сказали, что можно повысить свой статус основателя, я бы сделал это вообще даже не задумывая. Почему? Ну, пять лет назад, когда мы начали работать в этой компании, мы не знали, что будет дальше. Мы не знали своего будущего, но вы знали, что это мы знали. Мы были уверены, что это будущее у нас есть. За это время мы побывали в разных путешествиях вместе с компанией. За это время мы э заработали деньги. Мы получили здоровье. Вы знаете, вот здоровье это очень важный аспект. И когда я играю в пляжный волейбол, вон там мяч стоит для пляжа, то я понимаю, что на песке сыграть три партии, три сета, да, это, это непросто, тем более, если тебе 61 год. Ну, я играю в этот волейбол, и ну, старше меня на площадке, вот там, где я играю, никого нет. Я, я играю с удовольствием. Поэтому здоровье у меня есть, потому что у меня есть такой продукт. И оценить это невозможно. Переоценить это невозможно. Это стоит намного дороже, чем деньги. Но еще есть статус, еще есть твои собственные личные понты, есть твое внутреннее. Если ты сегодня э, знаешь, что такое закон Паретто, и ты знаешь, что 20% это крутые, а 80% это остальные, значит ты говоришь, я войду в эти 20% и я буду... Я, потому что мой статус внутренний крутой И плевать Есть у меня деньги сегодня на апгрейд Есть у меня деньги сегодня купить пакет основателя Это не важно Я покупаю свое будущее, будущее своих детей Я покупаю будущее Многих и многих Которые рядом со мной Вы знаете Моя пенсия сегодня в России Я живу в Калининграде Это Россия Моя пенсия 10 тысяч рублей 10 тысяч 250 рублей это при всем при том, что у меня долгие годы был бизнес, и я огромные бешеные деньги заплатил в пенсионный фонд. Мне в конечном итоге заплатят сегодня 10 тысяч рублей. Я машину заправляю, потому что я живу в 35 километрах от Калининграда. Я всегда заправляю только полный бак. Моя заправка стоит 2, ну бензин подорожал серьезно в стране, которая добывает топливо, да, на, ну тысячи 2200 рублей. То есть это по сути 3-4 заправки топлива. Все. Это невозможно сегодня купить нормальных продуктов. Невозможно. Но я путешествую, я могу себе позволить многие-многие вещи. Если я в 61 год сделал квалификацию Сапфир 50, если я в, 50, в 61 год зарабатываю серьезные деньги, живя в маленьком рыбацком поселке, и у меня бизнес в семи-четырех странах мира, то это только потому, что я работаю в классной команде, я работаю с уникальными людьми. Это потому, что я правильно начал. Это потому, что я использую те шансы, которые дает мне жизнь, дает мне бизнес. И это то, что я на связи со своим спонсором, с Ларисой Гудим. И мы очень многие вещи решаем вместе. Это только поэтому. Но это, это не какой-то один, нас, это, это стержень, вокруг которого очень много-много-много всяких аспектов. И один из основных аспектов, это, конечно конечно же, мой личный статус. Я фаундер компании Genes Global. И я сегодня являюсь по внутреннему статусу, в общем-то, не последним человеком в этой компании. Вот об этом я вам хотел рассказать. Значит, мой вам совет. И прям захотелось стихи прочитать. Мой вам совет при любых обстоятельствах. Делайте вид, что на сердце покойно. Uh, не буду читать стихи, Как-нибудь другой раз Но хочу сказать вот что Прямо сейчас После того как вы Если вы конечно хотите прогресса, роста uh, Других денег да, Прямо сейчас uh, Выйдя с конференции Зайдите в новости И внимательно посмотрите Те uh, плюшки Которые предлагает компания В новостях у нас все выложено Все очень красиво Расписано, то есть читайте, смотрите и принимайте для себя правильное решение. Это будет, это будет, знаете, как у Маугли. Это будет классная охота, это будет классная, интересная дальнейшая жизнь. И вы можете сказать своим людям, которые приход будут приходить в ваш бизнес, вы можете говорить, что я не простой дистрибьютор, я не просто сапфир компании, а я его фаундер. То есть основатель этой компании. Это крутой статус. И я думаю, что любой человек может этим статусом гордиться. Ну про деньги я уже говорить не буду. Все в ваших руках. Ваша жизнь, это ваши мысли, это ваши действия. Вы сами куете свое счастье и несчастье. И те люди, которые, в общем-то чем-то недовольны в своей жизни. Посмотрите на себя в зеркало и вы поймете, что этот парень хочет или там эта девушка или эта женщина хочет чего-то другого. Значит, нужно подняться на одну ступеньку выше и идти туда, где это другое есть. Поэтому меняйте в своем доме лампочки сами, краны чините сами. И не просите это делать соседей, потому что соседи, они такие ушлые ребята. Вот, Поэтому желаю вам удачи. Я точно знаю, у вас все получится. Идите, смотрите все условия, не тяните до 15-го, потому что пакеты основателя могут закончиться раньше. Читайте, там все-все расписано. Я, может быть, чего-то вам не сказал, может быть, чего-то я забыл, но в конечном итоге я сегодня вас сфокусировал на очень важном моменте. Потому что день рождения компании это не простой день. Это день очень больших возможностей. С вами был Леонид Гладких из маленького рыбацкого поселка Пионерский на берегу Балтийского моря. Очень красивого, очень доброго, особенно этим летом. И пусть вам повезет, но ваша удача она в ваших руках. Всего доброго! Пока-пока. И у вас точно все получится.